Компания «Жанес Глобал» и сегодня мы уделяем внимание больше именно продукту компании, потому что именно интерес вызывает. После того фактом является то, что за 2015 год компания «Жанес Глобал» вышла на товарооборот миллиард долларов, более миллиарда долларов. Сегодня мы хотим посвятить эту встречу исключительно, ну, мы поговорим о бизнесе во второй части нашей презентации, но сегодня мы хотели большую часть нашего времени уделить внимание продукции за счет чего она работает чем она эксклюзивна потому точно сказать не потому что это презентация и я бросаюсь громкими словами все то что здесь будет представлено это действительно эксклюзивная продукция которую вы не найдете нигде это и такой именно системы, а в переводе «Жанес», американская компания, в переводе э, французское слово «Жанес» обозначает молодость, имеет стройную, единую систему продуктов по остановке старения. Ну и чтобы достойно представить вам эту информацию, ну, нам повезло. У нас есть коллега в городе Хайкове, которая разобралась... Э, это вследствие того, что ее образование это врач, это не просто врач, это врач высшей категории. Это человек, у которого это владелец в нескольких медицинских центрах, в том числе и в других странах мира. Это человек, который знает основательно все и исследовал эту продукцию. Вот. И я хочу пригласить сюда Елену Кучу. Здравствуйте. Я считаю, что компании, которые ведут вот такой именно бизнес, такую деятельность на рынке, они больше для своих клиентов проводят мастер-классы, потому что стараются донести до них ценность того, что они представляют на рынке. И собственно говоря, я не думаю, что если бы компания, которая не имеет некой ценности, да, она могла бы сделать 1 миллиард, миллиард товарооборота, она могла бы бить рекорды, люди бы бесконечно обращались, приходили в это компанию. Значит, здесь есть нечто такое, да, о котором хочется узнать. Что мы с вами поговорим о здоровье и красоте. В любом случае, вот в моей жизни, в моем понимании, это такая, знаете, некая жизненная ценность, которая свойственна тем или иным людям. Вот есть люди, которые часто встречались, с ваши люди, которым все равно, что будет с их здоровьем. Вам приходилось часто обращаться к людям, пытаться рассказать им о ценности, которые вы обладаете, вот она вся выставлена сзади меня, вот, а человек никак на это не реагирует, это его вообще никак не возбуждает, да, есть такие. И очень часто, я сегодня очень много работаю в интернете и практически целый день это уже такое, знаете, онлайн-консультации, я вам расскажу свою немножко историю я в общем то в двухтысячном году э, приняла такое решение уйти из медицины и заняться своим э, таким, знаете, своей работой, своим, можно сказать, творчеством. Я хотела э, помогать людям так, э, сохранять их здоровье, как это видела я, как знала я. И хотела, чтобы это приносило очень многим колоссальные результаты, потому что, ну, опять же, с моей точки зрения, вообще никакие деньги человеку не могут принести счастье, если в семье кто-то болеет, особенно если это его близкие. Да? Я такая сумасшедшая мама, жена и бабушка уже, которая, в общем-то, для меня самого Важно, чтобы в моей семье все были здоровы. Для меня это была основная мотивация, почему я... Пришла в медицину, мне казалось, что я, в общем-то, буду обладать некими знаниями и смогу защитить уж точно мою семью, не коснется все то, что происходит в больнице. Потому что я могу, потому что у меня есть знакомые врачи, потому что вот я работаю, ну, в общем, потому что у меня есть такие знания, и я совсем справлюсь. Ну, и мне пришлось очень сильно разочароваться в этом. Я вам хочу сказать, что все доктора точно такие же люди, как и все остальные. Они точно так же болеют, у них есть точно такие проблемы. И абсолютно ничем они не отличаются, кроме того, что у них есть еще ответственность за своих пациентов. И, ну вот так случилось, что в 2000 году э э родился наш младший сын. У меня очень тяжело, сильно заболел мой муж. И вот как раз таки 17 больница, такая моя родная, она ничем не могла помочь. И тогда я очень сильно во всем разочаровалась. И мы на тот момент, в общем-то, приняли решение, а, собственно говоря, другого не оставалось никакого выбора, кроме как прибегнуть к альтернативным методам воздействия на организм. И, в общем-то, эту ситуацию мы выровняли, спасли. И несмотря на то, что наш доктор, заведующий отделением, сказал, что вы можете оформить инвалидность, вы всегда будете каждые полгода возвращаться в больницу, производить там капельницы и так далее. Вот. И, и нужно оставить уже этот труд, и, в общем-то, вот такая была перспектива. Но я такой человек, по жизни я такие диагнозы не принимаю, и я вам уже сказала, что мне очень сильно хотелось, чтобы все в моей семье было под контролем. Ну вот так начался мой путь, собственно говоря, в медицину альтернативную, и... И я вам уже сказала, что, ну, вернее, скажу, что мы ни разу не вернулись в это отделение. И, ну, может быть, лет через 6 мы совершенно случайно зашли сделать УЗИ. И, в общем-то, этот же врач не узнал моего мужа, потому что, ну, на тот момент, когда они расстались, у него была потеря минус 15 килограмм веса, потом это случилось уже плюс. Но, в общем-то, он абсолютно ничего не нашел, задал нам вопросы, с чем вы пришли. Но я не стала ему напоминать эту историю. У него, думаю, в отделении таких очень много. Факт тот, что больше мы никогда в этой жизни не встречались. И, в общем-то, с этого момента у меня вот родилась такая, знаете, мечта. Я подумала, что наверное, очень многим людям в жизни, потому что я знаю натуру женскую, за здоровье в семье отвечает женщина. Ей очень важно, чтобы были здоровы дети, внуки, муж там, да. А мужчины, как всегда, этому сопротивляются. Они никогда не хотят признать, что они там могут болеть, да, и все остальное. Вот мой супруг, он до сих пор говорит, что мы все время лечимся, потому что каждый день я ему что-нибудь даю, но что-нибудь это вот находится сейчас сзади, опять же, на этом стоит этот продукт. И я ему каждый день отвечаю, что мы не лечимся, мы делаем профилактику. Знаете, по сути, у человека сегодня есть такой выбор. Или вы будете идти к болезни, или вы все-таки будете узнавать технологии здоровья и делать все, чтобы эти болезни в вашей жизни никогда не наступили. Вот я посвятила свою деятельность тому, что я очень долго изучала эти механизмы всех этих болезней, как это все возникает, что откуда происходит, как, как вот так подойти к этому, чтобы потому что, знаете, когда человек приходит, он приходит с таким большим букетом, да, там уже букет в Молдавии, что там нет диагнозом на пол листа. Но мы же с вами опять э, очень такие э, люди, знаете, живем каким-то другим измерением, мы все время ищем эту волшебную таблетку номер 6 вот доктор должен дать какую-то таблетку которая в общем-то лишит вас всех этих проблем но такого тоже не бывает но представьте себе очень многие иллюзии люди покупают правильно все равно покупают вот э, появится сейчас препарат таблетка номер 6 от всех болезней и очень дешевая я вас уверяю это будет некоторое время очень востребовано на рынке но пока все не поймут что это какой-то обман да так вот э я отработала, ну, практически 20 лет, 20 лет я отработала в системе МЛМ. Почему? Потому что... Я захотела вот заниматься своим делом. Мы купили и открыли свой собственный центр. Вот. Сейчас у меня не открыты центры в тех странах, Лена как сказала, у меня работают там люди на договорной основе, я просто приезжаю в их центры и работаю. Вот. Но это действительно пять стран, с которыми мы сотрудничаем. Это Кипр, Германия, Россия, Украина. Значит, и... Болгария И вот я вам хочу сказать, что везде люди, для меня это было таким открытием, они везде болеют одинаково, абсолютно одинаково. Вот я думала, что в других странах они совсем по-другому должны болеть, и все это должно выглядеть по-другому. Абсолютно все одинаково, мы ничем не отличаемся. И э, я поняла, что, в общем-то, несмотря на уровень жизни страны, ну вот, допустим, по уровню жизни Германии, Кипр, они очень сильно отличаются от нашего с вами уровня жизни, да, что мы себе можем позволить. Вот несмотря на уровень жизни, э, вы знаете, болезни везде одинаковые, вот. Точно так же великое множество, просто задыхаются везде и всюду э, те же врачи, но только вот в наших условиях мы ищем больше возможностей для того, чтобы эти проблемы решить, а там люди, в общем-то, полагаются на страховую медицину. Вот и вся разница. Поэтому э, я вам скажу, что, э, почему я выбрала, э, искала именно систему МЛМ. Да? Э, пусть для вас это не будет каким-то каким нехорошим словом, потому что все проекты производители, которые выпускают альтернативную продукцию фармпрепаратом, э, да, э, они работают через систему сетевого маркетинга. По-другому быть не может. Все, что продается в аптеке, это не потому, что там никто этого не спрашивает. Просто продукт, который дает результат, психологически передается, вы знаете, из уст у уста. Да? Мы с вами любим всем рекомендовать. И поэтому эта система, она себя зарекомендовала, оправдала, она очень эффективная, и она подтверждает качество тех продуктов, которые продаются. И с этим не поспоришь, это уже признали абсолютно все, поэтому очень многие считают для себя чем-то таким зазорным, знаете, быть либо дистрибьютором компании, либо клиентом, они почему-то думают, что в другом месте продается что-то такое волшебное. И я вам скажу, что я мониторию, Анализы у меня их порядка 150. И я вижу, как действует в организме лекарственный препарат. Я вижу, как ничего не меняется. Я буквально, мне пришлось провести неприятную неделю в 4-й нашей больнице скорой неотложной помощи, где я практически каждый день, но ну, это касалось моей мамы, в общем-то, такой, в общем-то, практически как бы несчастный случай произошел. И я смотрела, потому что там вливалось огромное количество капельниц, препаратов, от которых началась дикая аллергическая реакция, их отменили, пришлось вести гормоны. И я все эти вещи смотрела, наблюдала, мониторила, снимала, разговаривала с лечащим врачом, показывала ему, понимаете, он, он тоже понимал абсолютно ну, безысходность, потому что вот, вот не, вы знаете, есть деньги, которые каждый день пришлось тратить в больнице, да, и есть результат. И результата не было. Закончилось все тем, что, как обычно, таких бесперспективных пациентов с больницы просят удалиться, знаете, под домашнее наблюдение, и приходить уже к ним. И в который раз... Ты понимаешь, что слава Богу, спасибо Всевышнему, что у тебя есть те инструменты, которыми ты можешь воздействовать. И мы применяли и применяем э, те продукты, о которых мы с вами сегодня поговорим. И я вам хочу сказать, что вот, ну, на сегодняшний день э, стабилизировалось все. Давление, сахар, э, самочувствие, потому что начался очень мощный депрессивный синдром, заговариваться, знаете, такие как сразу, как старческая дименция, проявления. Потому что 75 лет это тоже в общем-то возраст да? и на сегодняшний день в общем-то эта картина вся абсолютно стабильная без применения лекарственных препаратов ну, в общем-то, поэтому для меня вопрос качества всегда стоял на первом месте, потому что мне было очень важно, что я людям предлагаю, с помощью чего решаю, будем решать их проблемы. Понимаете, есть такое понятие, как авторитет, и его очень долго нужно зарабатывать, и очень легко можно потерять. Я знакомилась с новыми технологиями на рынке, и я давно очень следила за компании «Джанес». То есть я, я смотрела, прямо выбирала компанию, просматривала их технологии, закрывала и шла дальше. И так было до тех пор, пока я нашла эту компанию. И, в общем-то, сначала у меня была такая первая мысль, что ну как-то этого не может быть вот даже вот такое, знаете, как и недоверие родилось, ну, все в этой жизни проверяемо, и я, естественно, всегда все проверяю, проверила на себе на своей семье, для этого нужно было купить пакет амбассадор, и знаете, и скормить нужно было всей семье и, в общем-то, я увидела вот такие, знаете ну, во-первых, для себя в первую очередь, я проверила как это работает и на моем здоровье и меня это очень сильно удивила. тогда я решила разобраться с этим преимуществ которые я могу предложить своим клиентам но ну, первое смотрите все люди хотят очень быстрый результат с, с продукцией компании джанес везде по моему написано вы тоже это знаете это трехмесячный курс это очень быстрый результат по сравнению с тем что в других компаниях это нужно применять многие там годы во вторых мне понравилось то, что это на сегодняшний день очень функционально, многофункционально. И практически один препарат закрывает все комплексное лечение. Это, знаете, вот, Но ну, если говорить с точки зрения врача, это очень много. Вот поднимите руки те, кто из вас получала доктора лист назначения. Да, Там очень много, да, очень много всего. да, И, наверное, мы с вами психологически так привыкли, что ну, так должно быть, правда? И поэтому, когда вам говорят, что существует вот такой э, препарат-резерв, он настолько многокомплексный, он практически э, идет э, к решению, там, ну, 80% сразу решает проблемы по здоровью, нам это кажется чем ну, так не может быть, правда? Вот для, второго, для докторов так не может быть. Почему? Потому что, смотрите, сегодня всем известно такое понятие, как медицинский бизнес. Весь наш организм с вами разобрали на запчасти. Да? То есть доктор-гинеколог отвечает за одно, доктор, значит, эндокринолог за другое, доктор там гастроэнтеролог за третье. В целом человека никто собрать не может. Вот я работаю с таким оборудованием диагностическим, когда врачи его смотрят, они так, в общем-то, знаете, с опаской, в общем к этому относятся, и у них не вызывает такого мощного порыва начать вот с этим работать. Почему? Потому что нужно прочитать анализы за 16 врачей, за 16 специальностей, то есть нужно практически увидеть, спасибо, увидеть весь организм, найти, понять причину вот расстройства, да, откуда это дело все пошло, максимально нейтрализовать следствие, чтобы человек сразу почувствовал облегчение и получить результат. И это очень сложно. Доктору-гинекологу очень сложно понять, причем здесь в организме почки, и какое они имеют отношение к гинекологии. А там самое прямое отношение, в женском здоровье у нас с вами играет именно почки, потому что это совершенно разное образование и разный подход к организму. И вот я вам скажу, что создатели продукции, а я специально ездила в Киев, чтобы послушать медицинский совет компании, вот когда это было мероприятие в Киеве, потому что есть создатели компании, есть медицинский совет компании, в общем-то это все очень-очень титулованные специалисты в мировой медицине, вот. то э, я поняла одну простую вещь, что они с этими технологиями знакомы. И вот как раз-таки они понимают, я услышала это сразу же, они понимают, потому что они э, подавали информацию с точки зрения всего организма, как это завязано. Да? И я думаю, что вы много раз сталкивались с такой проблемой, когда вы э, человеком жалуются, что у него там есть гипертония, болят суставы, да, у него межпозвоночная грыжа, у него сахарный диабет, и что там еще дальше в придачу. И вы говорите, вот есть замечательный препарат, резерв, э, купи его и... И он вас не понимает, потому что он не понимает, как это может быть связано с сахарной диабет с гипертонией, с межпозвоночной грыжей и со всем вместе взятым. Поэтому, э это просто, я считаю, достижения очень высокие. И в общем-то, если вы понаблюдаете, то постоянно идет очень большая война, информационная война между представителями фарм-индустрии и представителями, которые производят, в общем-то, препараты альтернативные, их можно назвать бады, как угодно, да, назовете. Постоянно идет война. И Человек, оказывается, в таком положении, он просто не знает, где и кому верить. Ну, слава богу, что я вам сказала, что система, по которой продаются эти препараты, она вот имеет такие тренинговые центры, и можно всегда пройти здесь обучение. Я выбрала для себя компанию «Джанэс», потому что, как человек уже с опытом, который отработал в этой индустрии, я вам сказала, это практически вот 20 лет, я искала компанию, которая соответствует всем последним маркетинговым, ну скажем так достижениям я нашла для себя то что искала потому что я не знаю как вы относитесь к этому процессу не буду вас просить поднимать руки потому что здесь большинство женщин сидит а мне меня очень раздражает слово старение и мне процесс старения, вот как доктору, знаете, я на него смотрю по-своему. Это не тогда, когда ты просто там покрываешься морщинами, да. Это тогда, когда каждый день ты начинаешь чувствовать отсутствие энергии, усталость. И все чаще ты начинаешь думать вообще о чем-то, да. Оставьте меня в покое, и когда у меня перестанет все болеть. Планов громадьё, энергии нужно вот, понимаете, мир настолько интересен, столько везде всего хочется, что, ну и потом мне очень хочется, я мужу всегда говорила свою мечту, я говорю, я не хочу с тобой ходить и посыпать в саду дорожки песком, я очень сильно хочу видеть всю жизнь, красивое, молодое лицо, тело, здоровье, чтобы мы друг другу не жаловались, чего у нас там где болит, беспокоит. Понимаете, ведь сегодня все для этого есть. И, в общем-то, можно заниматься совершенно другими вещами. Поэтому меня продукт Джанесс просто покорил. Знаете, вот просто покорил. Когда был промоушен на вот этот препарат, я, наверное, вам с него же скажу, на резерв, я делала для своей семьи, на 2 или 3 заказа по 8 упаковок и... И это все, все, все мне, потому что он мне пригодился немедленно. У нас, мы его начали давать уже внучке, которая была полтора месяца, которая вот в эпидемию гриппа старшая принесла инфекцию. Что-то такое началось воспаление. И вы знаете, что такое полтора месяца, и... Никак нельзя было, ни антибиотик, ничего не хотелось. И вот все идет на чувстве веры и того, что я видела, в общем-то, как работает это. И мы стали давать резервы и ровно через три дня с больницы нас выпроводили. То состояние ребенка было превосходное. И сейчас то же самое, несмотря на то, что ей два месяца там, я всегда, на, вот сегодня говорила о невестке, давай начнем ей потихоньку, по каплям давать резерв, потому что нужно заниматься уже костной системой, потому что сегодня бич, посмотрите, кто здесь есть бабушки и дедушки, я думаю, вы все знаете, что абсолютно всем детям сегодня ставят дисплазию тазобедренным суставов, УЗИ распорки, массажи, электрофорез, и это, это вообще безрезультативно, поэтому, а я знаю, как работает резерв, он очень мощно работает с козно-мышечной системой. И поэтому, вот, нисколько, ни минуты не сомневаясь, этот препарат мы начали применять. Но по поводу резерва я вам хочу сказать следующие вещи. Вообще он, я как, вы знаете, сегодня весь мир, весь мир ну, аплодирует, совершенно недавно открытому веществу которое называется ресвератрол и все продвинутые клиенты они сегодня ищут в составе препаратов той или другой компании ресвератрол потому что именно это вот то вещество которое работает на, абсолютно на всех наших системах и органах но в первую очередь очень важно понимаете очень важно как это вещество проникает да, в клетку непосредственно вот у нас например с вами о uh наш мозг, да, это тот орган, который наш индикатор нашего состояния здоровья, он все проверяет, он он знает, где какое заболевание назревает, он, он все должен контролировать и все нагрузки идут на него. Огромная интоксикация, совершенно безобразное питание и все остальное, что у нас с вами происходит, вот все это остается в крови и в первую очередь это достается нашему мозгу. 80 процентов людей сегодня никогда не будут иметь эффективного лечения, они выбросят деньги на ветер, вот мне просто я вспоминаю эти счета в четвертой, четвертой неотложке, и я понимала, что это деньги на ветер, потому что ну, в данном случае, если говорить о пациенте, это была моя мама, она находила в состоянии гипоксии, это было кислородное голодание мозга. В этот момент просто все системы не реагируют ни на что и никак. И лечение абсолютно, я вам сказала, с отсутствием результата. И так происходит абсолютно у многих. Я думаю, что многие принимали какие-то препараты, покупали себе БАДы и не получали результата. Возвращались и говорили, а, да что ж это такое, обманули и так далее. Потому что человек не знал, в каком состоянии находится его мозг, и практически все обменные процессы блокируются, понимаете? Но согласитесь, дистрибьютор не врач, в его обязанности никогда и не входило, например, знать, что куда нужно отправить этого клиента и что там проверить, правильно? А мы с вами 80% находимся в этом состоянии, особенно дети, которые бесконечно сидят, да. Вот. Значит, в ваших руках должно оказаться такое средство, которое сработает в первую очередь на эту причину. И вот как раз таки ресвера, э, резерв, в составе которого идет ресвератрол, сразу же начинает работать с гипоксией. Первое, он проходит, проникает в специальный барьер, он называется гематоэнцефалитический барьер, который защищает головной мозг. Вы знаете, что туда могут иногда пробраться бактерии, есть такое страшное заболевание, как менингит да, и так далее. Вот, но все остальное туда никак не попадет. Но можно взломать этот барьер, вирусы это делают. И вот ресвератрол, он просто восстанавливает, защищает наш мозг и всю центральную нервную систему. Поэтому, если вы знаете, где еще находится центральная нервная система, да, где она проходит, то таким образом самочувствие улучшается мгновенно. Но практически делаете сегодня профилактику болезни Паркинсона, Альцгеймера. Это бич вообще сегодня, просто вот старческая деменция, да. У нас это называется энцефалопатия. Это состояние сегодня стопроцентное население, понимаете. Поэтому, если вы хотите, вот не знаете, с чего начать, я вам рекомендую обязательно начать с резерва. Это, знаете, препарат, который, ну, практически, вообще, если вы читаете чаты, вы и без меня знаете, как он работает у людей, у которых есть нарушение уровня сахара. Я говорю о сахарном диабете. Есть люди, которые сегодня имеют этот диагноз и не знают, потому что они думают, что если у них сахар 6,2, то у них сахар нормальный. И у меня просто нет времени вам рассказывать, насколько сегодня нормы не соответствуют. То есть нормы сегодня пишутся для нас с вами, но это это уже разрушительная сила сахара в крови, если вы имеете 6, 6, 2 такие показатели. Должно быть 5, 6 и никак по-другому. И вот э, резерв с этим работает просто потрясающе. Соответственно, нормализуется очень быстрое давление. Улучшается питание всех тканей и органов. Особенно если мы с вами имеем больные колени, если у вас очень сильно беспокоят суставы, если вас там тревожит позвоночник. Вы знаете, вот у меня есть такая женщина, пациент такой ходит. Ну, я не ей 70 сколько-то лет Алла ее зовут но она такая боевая женщина да, и она пришла с страшными болями в коленях кто знает что это такое когда нельзя ночью уснуть когда это выкручивается вообще вот так да, и в общем-то она пришла вот с этим и мы с ней разбирались и объяснила, что, в общем-то, колено там ее совершенно ни при чем. А находится в таком состоянии, в жутком ее мышце, в которой да, идут все капилляры, все сухожилия, которые питают этот сустав. Вот там все заблокировано. И вот совершенно другой подход, совершенно другой прием, понимаете, без всяких блокад, без всяких диклофинаков, без всяких бесполезных, разрушительных вот таких фармпрепаратов привел вот к потрясающему результату результату и плюс какая-то простая гимнастика поэтому резерв работает потрясающе с нашей с вами иммунной системой он содержит мощнейшие антиоксиданты я очень рекомендую резерв всем женщинам потому что именно женский организм страдает от недостатка гормонов эстрогены особенно когда это менопауза женщины резко стареют с кожей до да? недостаток гормона, он просто вызывает появление э, морщин отеки вот прямо женщина как только наступает менопауза она вдруг становится становится такая рыхлая круглая, да, вот, вот не узнать, поменялись черты лица, все поменялось, раздражительное, нервное, и ничего не сделаешь, потому что гормоны, конечно, пить гормоны – это не метод лечения, поэтому обязательно это фитоэстроген, резерв это фитоэстроген, и он полезен и девочкам, которые сегодня 90% имеют нарушение то же самое по гинекологии, вот, давайте своим дочерям, как можно раньше, и, собственно говоря, решаются вопросы с бесплодием, там, первичным, вторичным и так далее. Ну, я о резерве могу рассказывать очень много, потому что он восстанавливает именно очень хрупкий баланс обменных процессов. Очень хрупкий. Очень мощно работает, когда люди в стрессе, когда есть такое неприятное заболевание, как от сосудов. Вот, вот эти все вещи устраняет резерв. Поэтому, когда моему младшему сыну хочется принять... Пять пакетов а он очень любит сладкое, но ему нельзя этого делать, он у нас еще спортсмен, но ну, это вообще нельзя делать, но есть такие, знаете, да, э, то я не, ему никогда не говорю о норме два пакета. Вот сколько зачерпнул свою лапку, но ну, пьет, но зато у него очень мощно стабилизировалось это состояние, и он сегодня может управлять, потому что раньше, знаете, такое состояние, за пирожок мы родину продадим и забудем, что собственно говоря, нам ему уже выступать, а, а вес, допустим, нужно убирать, да, он все равно этот пирожок съест. И это плохо, и для мальчиков то же самое. Значит, если у вас есть такие девочки, которые тоже это любят, а посмотрите, сегодня питание в школе, это сплошные булки, сплошные булки, пиццы, бутерброды, поэтому ничего хорошего вы для своих детей там не, не, не получите. Вот этот комплекс, который АМПМ, э, я вот их, знаете, вот для меня это э, вот просто э, комплекс, который меня очень сильно удивил. Он меня удивил. Ну, мне вообще пришлось очень долго привыкать, что вот один препарат делает такое действие, которое... Я повторяю, я вижу в анализах. Я не смотрю. Человек может быть доволен, ему может что-то нравится. Я работаю со статистикой, с фактами. Понимаете, он приходит, и, и нужно, в общем-то, смотреть, как это подтверждается документально. Поэтому... А МПМ – совершенно уникальный комплекс, который вот здесь это, такая штучка отворачивается, и там написан состав. Здесь 70 компонентов, 70 ингредиентов. И вот, знаете, состояние сегодня хронической усталости, отсутствие энергии, да, оно присуще, наверное, ну, 100% населения. Вы давно встречали суперэнергичного человека, который вас тряс за грудки и говорил… Вперед, 5 часов подъем, побежали со мной куда-нибудь. Правильно? Отсутствие энергии это вообще катастрофа, понимаете, просто катастрофа, с которой нарушается абсолютно все. Но мало кто знает, какие органы, я вам сказала, за этим стоят. Мы все уважаем китайскую народную медицину, которая контролирует главный орган энергии это почки. Но для нашей медицины почки вообще не существуют. Вообще не существует. То есть никто этим вопросом не занимается, может быть, через сколько-то лет начнут. И я вам хочу сказать, это наш первый орган, который отвечает за энергию. И сегодня это еще один диагноз, стопроцентная нефропатия, потому что я могу сейчас у каждого из вас спросить, поднимите руку, пожалуйста, те, кто пьют воду согласно норме. 30 миллилитров на свой килограмм веса. У вас у каждого свой вес. Умножьте, посчитайте. 70 килограмм – это сколько? Два 100 в среднем. Вот кто пьет каждый день такое количество чистой воды? Вот. два, ну, с половиной человека. Где-то там еще поднялась рука. Вот. Понимаете? И основное, что я слышу, а я это вижу сразу же в анализах и то, что не делает медицина, я спрашиваю, сколько вы пьете чистой воды в день? Идет обезвоживание мозга, обезвоживание организма. Там страшные вещи. Сколько вы пьете? И, и стандартно знаете, какой ответ? Низусть. Правильно. Вопрос, почему? Человек еще и с возмущением говорят, ну пить-то мне не хочется. Чего я буду пить? Компот хочется, кофе хочется, чай хочется, что там еще, все остальное хочется, воду не хочется. И врачи могут сказать, что незнание диагноза или там еще что-то не освободит вас вот от тех, будем говорить, неприятностей, которые вас ожидают. Поэтому если это так, вы можете больше вообще не надеяться на какие-то другие обменные процессы, водно-электролитный обмен, он не работает, он обеспечивает все остальные. И вот я была просто удивлена, когда выпив две а, таблетки АМ, да, а почему называется АМ и ПМ, это утренний и ночной. То есть организм живет наш биоритмами, вы это знаете, да? у него свои биоритмы. И каждому органу, вот я сколько пыталась... Дословно запомните эту таблицу. Потом бросила, думаю, зачем мне это надо, когда вот есть такой продукт. То есть, смотрите, там с 11 до 12 одному органу нужна энергия, с часу до 2 второму, там, да, с 3 до 6 там нужно заняться кишечником. Но ну, мне говорят, ну, слушайте, ну это только о них и думать, об этих кишечниках, печенках, мне вообще больше не о чем думать, да, когда кого обеспечить. Это неудобно. И вот такой препарат, он, в общем-то, практически нас сами от этого избавляет, потому что в каждом 70 ингредиентов, которые работают именно с биоритмами наших органов, вы получаете буквально сразу в течение нескольких дней просто небывалый для вас прилив энергии, но вдруг начинают работать почки. Женщины освобождаются от отеков, да, начинают вдруг бегать в туалет, стабилизируется давление. И наступает вот тот сон, вот кто не спит, тот меня поймет, наверное, да, когда самое сладкое в этой жизни – это хороший сон. Когда ты утром просыпаешься, отдохнувший, да? не так, как спал, но как будто ты не спал, да? как побитый весь стал. Вот ты просыпаешься именно таким человеком. И всего-то нужно, смотрите, один две баночки, вот такой комплекс. Я вот ПМ сразу же <coughs> купила и дала банку своим детям, невестке и сыну, потому что маленький ребенок, потому что, как бы, да, вот бессонные ночи, и я знаю, каким последствиям это приводит у женщин. Нас нет рядом, мы не можем, допустим, помочь, бабушек нет, которые бы по ночам носились, а потом свою энцефалопатию заработали, в общем-то, как это бабушки все в жертву должны принести, правильно? Вот. мам надо спать молоко должно быть и так далее они сами справляются и я им сразу же дала банку по им и сказала и тому и другому принимать вы будете отдохнувшим и выспавшимся течет даже если она вам даст поспать три часа но в итоге получилось наверное получающую через молоко матери и спит и ребенок великолепно и в общем то ну и у них все в порядке поэтому я очень люблю АМПМ, и я рекомендую абсолютно каждому человеку, потому что все упирается в нашу нервную систему. А, вот этот комплекс, который... Да, вот, кстати, а, чуть не забыла сказать, а, многие женщины сегодня обращаются с таким вопросом, как выпадение волос и отсутствие роста ногтей, они слоятся. Что они там только не делают с этими ногтями, с этими волосами, и медицина здесь во все оружие, и щитовидки обследуют. И что они там с этими волосами? И бизнес косметический стоит здесь, пожалуйста, вам, да? Но опять же, причин очень много. Пока вы их найдете, вы потратите море денег, времени, хорошо если найдете. Поэтому вот на АМ, АМ и ПМ это курс, который обеспечивает рост волос ногтей. И, кстати, прекрасно начинает уходить седина, потому что как только нужные минералы начнут получать ваши почки и надпочечники, седина в вашей жизни начнет уходить. Но мы по-прежнему пойдем в косметический магазин и будем искать красивую этикетку какого-то производителя, который нам славно напишет, что если вы это потрете, то ваша седина куда-то там денется. Но лучше краску для волос. Это самое надежное средство. И, в общем-то, и все. Есть такой замечательный препарат, который называется Finiti. Да? Это вообще ну, такая звезда коллекции. Почему? Потому что... Компания «Джанес» не зря и имеет такой бурный рост и э, такую продаваемость своих препаратов, потому что она заявила себя как э, БАДы, которые занимаются омоложением организма да, и косметика. И я вам хочу сказать, что в девятом году было три Нобелевские премии. И это был год знаменитый, потому что, наконец-то, от, были открыты причины, как наступает у человека старение организма. Не от того, что мы с вами пашем, как лошади, да, не от того, что мы там э, что-то едим не так. От, это влияет, конечно же, все влияет, но, в принципе, есть механизм, он заложен. Вы очень часто сегодня слышали, что везде пишут, что человек создан так, что он может прожить 150 лет. Читали такое? читали. Написано, читали. Некоторые там счастливчики до 100 лет дотягивает. Вот не надо далеко ходить, есть такие, да, юбиляры. Но это единичные счастливчики. В основном средняя продолжительность жизни печальная. Поэтому коль мы знаем причину, на нее можно воздействовать. И вот Собственно говоря, с нашего момента рождения, с нашего момента зачатия, я неправильно говорю, начинает включаться вот этот самый процесс старения. Сначала он идет как процесс роста, и потом он уже переходит в процесс старения. С чем это связано? Это связано с делением наших клеток. Каждая клетка имеет свой цикл деления. Примерно клетка поделится 50 раз. За это время мы с вами... Вырастим, там, превратимся, кто в белого лебедя, кто в гадкого утёнка, ну, неважно, кому уж как повезло в этой жизни. Но потом процесс деления, он себя исчерпывает, и, и все, останавливается, организм начинает стареть. И такие счетчики, которые отвечают за этот процесс, их, они называются телометры, да, они находятся в каждой нашей ДНК, потому что при делении клетка воспроизводит себе подобную. Я думаю, что знания биологии вы сейчас свои освежите в голове. И клетка должна воспроизвести себе подобную, иначе это не может быть процессом деления для организма. Хотя сегодня она воспроизводит себе далеко не подобную, и поэтому мир просто убивает онкология. Так вот, за процесс деления вот эту клеточку ее может контролировать определенный фермент, который называется тело мираза. Он восстанавливает счетчики деления. Это э, такой э, фермент, который отвечает за питание километра. К сожалению, нам его с вами сегодня днем с огнем не найти и не получить. Но именно он, вот поделилась клетка, если подходит теломераза, она как этот счетчик восстанавливает на вот эту критическую свою длину, на которую поделился, она опять восстанавливается назад. Таким образом, продолжительность жизни человека начинает увеличиваться. Например, представьте, что ваша клетка поделилась... Ну, 25 раз и вы находитесь уже где-то там какой-то середине, до да, своей жизни и ну, все же примерно, да, представляют, начинают учитывать, э, смотреть на родителей, сколько там прожили родители, 70 лет. Понимают, что 80 они уже явно не протянут, потому что генетически так заложено. Сегодня генетики активно вмешиваются в этот процесс. Все, сколько прожил папа, мама, ну, примерно, и ты так смотри. Поэтому я вам хочу сказать, что все можно сегодня останавливать. Эту клетку можно удлинить. Она поделилась 25 раз. Но если вы будете принимать, допустим, препарат, который содержит тело миразу. Ваша клетка может э, стать молодой. Например, она вернется на деление 12. Понимаете, почему люди, которые принимают фенит, говорят, что у них там попроходили всевозможные... там ну, всевозможные проблемы, у той колено было накручено, у этого какие-то шишки, там липома рассосалась, там еще что-то выпало, там давление стабилизировалось. То есть, ну, как бы какие-то необъяснимые вещи проходили. На самом деле, вот в этой, в этим необъяснимым вещам три Нобелевские премии, которые заложены вот в этой технологии, в этой банке. Вы скажете, что она дорого стоит? Ну, знаете... Я вообще никогда не могу оценить, сколько стоит человеческая печень, жизнь, почка ну, и так далее. О чем мы с вами говорим? Сколько вы хотите прожить? Я вам сказала в самом начале, что есть такое вообще понимание, как здоровье, как ценность. Вот я, например, я знаю, я даже себе написала, было такое хорошее упражнение, я даже написала, в каком году, знаете, дайте сигнал своему подсознанию, в каком году я хочу счастливо умереть, выполнив все свои задачи. Ну, вот вы смеетесь. Я не смеялась. Сначала мне тоже было смешно, а потом я не смеялась. Почему? Потому что, когда я написала этот год, посмотрела, сколько времени, я поняла, что я очень много еще успею. До этого я очень сильно расстраивалась, что мне уже 52 года, и я нифига не успеваю. Я так себе по старинке обозначила 60 лет, и все время ходила, уже говорила, 8 лет осталось, а как же успеть все сделать? А сейчас с у меня мысли поменялись, понимаете? У меня еще практически столько же, если я себе приписала, 52 думаю, это позже мы сколько же еще времени и, и в общем-то это очень сильно отпускает ситуацию. вы никогда об этом не задумывались поменять свой генетический код и успеть еще заработать не одну квартиру. Ну, многие плачут над тем, что еще одна отсутствует в этой жизни. Это просто кошмар. И уже понимают, что ничего не светит. Так вот, с продукцией вы эти все вещи можете поменять. Ну, и, собственно говоря, вот э, этот комплекс, он, когда его презентовали, Zen Body, да, потому что сегодня с лишним весом, ну, просто катастрофа. И это очень мощно нарушенные обменные процессы. Мы с вами еще, слава Богу, здесь не питаемся, так как на Западе, когда мы вот э, жили в других странах, и я с ужасом смотрела на вот это питание, понимаете, я с ужасом смотрела и понимала, что как я не хочу, чтобы это видели и так жили мои дети, потому что это фастфуды на каждом углу, это, они просто вообще ничего не понимают, кроме кофе с автоматом и пиццы, и это все продается на каждом углу, это обед, завтрак и ужин. И думаю, уже вообще никто не готовит, это какая-то ненормальная цивилизация, совершенно. Поэтому большие нарушения обменных процессов, есть. Но нам с вами такое может быть пока не грозит, но у нас больше другая катастрофа сваливается. У нас очень скудное питание. Вследствие низкого уровня жизни очень многие не могут себе позволить нормальный уровень питания. Поэтому э, начинаются такие же нарушения. Лишний вес, это знаете, как маятник. И та, и другая сторона, она приводит к лишнему весу. Когда у человека огромный дефицит питательных веществ, э, когда он ведет э, гиподинамический образ жизни, не двигается. Когда вы пришли в офис, сели сиднем и Вечером встали э, и так далее. Вот здесь нарушается вся цепочка работы организма. И как только вы начинаете, вот меня чем этот комплекс покорил, я еще раз говорю, я не верю ни в какие там э, э, сотни людей уже наелись каких-то таблеток тайских, все, теперь они там все, значит, поедают э, еще что то там на рынке, Я вообще никогда на это не реагирую. Но как только я услышала как первые раздавались слова о Zen Body, об этом комплексе, да, вот, что он воздействует на гормон лептин, который у нас практически у этих людей, я знаю их проблему, он заблокирован, и он не передает мозгу сигнал, что вы сыты, да, и начинает требовать совершенно другие вещества, которые организму не нужны. Этот гормон заблокирован. И если этот препарат на него воздействует, я знаю, что это стопроцентное попадание в цели, там будет результат. Потом я, конечно же, уже слушала вообще внимательно, мне это все заинтересовало. И я поняла, как работает ZenFit, я поняла, что такое ZenPro, потому что это сегодня источник поставки ценных очень белков в организм. Сегодня люди имеют белковое голодание, занимаются полной чушью под названием, ну, не буду говорить, а то потом в эфире меня многие не поймут. Но, в общем-то, они коренным образом свое питание начинают урезать, где кто что прочитает. И это неправильно, совершенно неправильно. Поэтому м -м, вот этот комплекс, он сначала оказывает на ваш организм лечебное воздействие, а потом нормализуются обменные процессы. И начинается безвозвратный процесс похудения с восстановлением мышечной ткани и уходит жировая ткань. И... Его можно принимать профилактически. Я в первую очередь это знаю и, и рекомендую сама такая, потому что что такое офисная работа? Вы не можете даже поесть нормально, правильно? Не встать, не выйти, не поесть, вы не можете. Бутерброд, чай, бутерброд, чай. И дети в школе точно так же питаются. Поэтому рассматривайте для себя вот такую потрясающую альтернативу. Ну, а для женщин и для мужчин тоже, потому что я понимаю, что женщинам нужно очень долго гоняться за мужчиной, чтобы нанести ему какой-то крем на лицо, да. Но, наверное, нужно правильно подавать, Мужчине, зачем это надо? Вот. Я вам свою мотивацию сказала в самом начале, если вы не забыли. да? Ээ, <к��ано> я очень люблю свою семью и я очень хочу, чтобы э, я смотрела на их лицо, на их состояние здоровья. И... И там, и в другое было все прекрасно. Да? Вот, для этого нужно что-то делать. И вот косметика, я, собственно говоря, начинала работать с дерматологией. Это моя специальность. Я занималась там самыми тяжелыми гнойными и так далее воспалениями на коже. Вот Это связано опять же с общими заболеваниями. Но ну, таким образом, я очень много знаю о косметике, разбиралась с косметикой, и вообще хотела в самом начале тоже учиться работать в области пластической хирургии. Но потом мне эта мечта быстро покинула, потому что, опять же, знаете, когда ты... Читаешь, а потом, когда ты видишь на практике то, чего очень многим не показывают, разочарование приходит, и отрезвление тоже. И я, в общем-то, всегда увлекалась очень тоже технологиями, технологиями косметических средств, поэтому Джанес меня в этом плане ну, вообще покорили. Почему? Вы знаете, что, конечно, сегодня тоже есть выбор. Либо это пластика, либо это всевозможные инъекции, которые сегодня женщины делают очень активно. Я думаю, что вы видели и тех, и других представителей, да. И там, и там не найдется человека, который бы сказал, что это стопроцентный успех, да, вот. Все, это панацея, ее нашли. А, садиться на иглу нет никакого желания, то есть там что-то подкалывать, вот то, что сегодня предлагается. Ну, я даже не за боток сейчас говорю, я говорю за всевозможные мезотерапии и так далее. Срок действия их максимум полтора-два месяца. Нужно опять идти садиться на эту иглу. Это мало того, что это болезненная процедура. И, понимаете, знаю, как устроена кожа, это вообще полный обман. Это бизнес, я не люблю, когда обманывают. Я не хочу никогда быть обманутой самой. Поэтому кому это нравится, кто, в общем-то, поклонники разных методик. И мезотерапии, и антибиотиков. Сегодня море мам, которые, собственно говоря, дают антибиотики детям по любому поводу. И вы ничего не сделаете с этой мамой. Каждый верит, во что он верит. Но вот когда э, выпускается вот такая серия, которая содержит в себе э, факторы роста стволовых клеток, а в организме все построено на наших стволовых клетках, я отдам предпочтение этой Продукции. Почему? Потому что это практически для кожи вечный двигатель. Это вечный двигатель, когда образовывается ваш собственный коллаген, ваш эластин, понимаете, когда все эти волокна могут образовывать ваш каркас, заниматься омоложением. Вот очень многие использовали даже такие радикальные методы, как стволовые клетки. Я тоже их большой противник, потому что для организма это совершенно ну, непонятная встреча, и она часто может закончиться плачевно. А вот факторы роста, 248 факторов роста сегодня, это полипептиды, которые образуются, когда растет стволовая клетка, вот эти факторы роста они полезны, безопасны, они сегодня используются. И тот э, мировой лидер вот, косметологии Натан Юман, который эти вещи открыл, а он занимался стволовыми клетками, вот он как раз таки создавал, ну, участвовал, в всяком случае, 90% создания этой линии. Так вот, э, если вы э, хотите помнить о своем здоровье, помните о том, какое количество ваших собственных стволовых клетках у вас в организме есть. Именно они способны в нужный момент для организма превращаться в в ту клетку, которая вам сейчас нужна. Понимаете? Вот резерв. Я вернусь, я просто вернусь в случае со своей мамой. Когда, ну, могу не с, пример своей мамы привести. Я уже говорила вам, что очень многие люди попадают в реанимацию. Например, случается инфаркт, инсульт. Врачи делают все возможное, они выходят к вам и говорят: мы сделали все возможное, а теперь все зависит от кого. От пациента, правильно? От его организма. Вы никогда не задумывались, почему врач говорит, что он имеет в виду, что за этим стоит? У каждого, ну примерно так, у каждого организма есть свой запас, когда он может преодолеть то или иное повреждение. Например, если мы говорим об инфаркте, да, вот такой разрыв на сердечной мышце, то хватит ли у организма ресурса, вот из этих самых столовых клеток, которые образу... перерастут в клетки сердца, закроют, и у вас на сердце останется в лучшем случае рубец. Если организма не хватит такого ресурса, этот человек, к сожалению, уйдет из жизни. И то же самое происходит везде, понимаете, вот абсолютно везде, что бы ни было. У одного перелом закроется через месяц, да, хотя ему могут давать три. второй ходит полгода, ничего там не могут сделать уже вплоть до операции. Ресурсность, то есть вот именно фактор стволовых клеток. И то же самое происходит с кожей. То же самое, да? То есть насколько организм направит определенное количество, и ваша морщина начнет, собственно говоря, восстанавливаться естественным путем и начнет образовываться ловтана-коллагеновую зону, так как это должно быть, тот каркас, на котором все это дело держится. И, ну, лично для меня это вариант самый приемлемый. Я это делаю утром и вечером. Мне... Это серия, которая вообще гипоаллергенная. Я ее пробовала на аллергиках, на ком мы только это дело не пробовали. Она отличается очень большим лечебным эффектом, для меня это тоже очень важно, но, ну, наверное, срабатывает какая-то там врачебная привычка, потому что очень много людей к вам точно так же будут обращаться, и искать косметику, например, с угревой сыпью. Да? У него проблема, большая проблема, ему нужна такая косметика У этого там проблема какая-то очень сильная сухая кожа У этого проблема очень жирная какая-то кожа И факт тот, что любая кожа, я вообще никогда не делю ее на жирную, на сухую, нормальную Потому что есть кожа здоровая и больная Это правильно Все остальное это бизнес И поэтому, если вы дадите средства, которые сделает вашу кожу здоровой я думаю, что ваш организм будет вам очень сильно за это благодарен, да. Но, во всяком случае, будете себя всегда радовать. Это средство презентует одна фраза. Она снимает за 2 минуты 10 лет с вашей кожи. И честно вам хочу сказать, что... У меня вот есть люди, которые в других странах да, являются моими партнерами, и я, мы не видимся, допустим, там три месяца, и когда я приезжаю, даже вот через месяц, через два, но вижу этого человека, знаете, когда вы себя видите каждый день, вам трудно понять, как идет процесс омоложения. Когда я вижу, то ну, вообще очень это радостно, да, что, во-первых, ты имеешь к этому отношение, что ты дал человеку эту информацию, что он очень сильно доволен, что он очень сильно восхищен, что… Э, он вам очень благодарен. Я очень люблю работать с продукцией, с такой, да, потому что, я думаю, каждый человек выбрал для себя бы какой-то труд или профессию, когда люди вам будут очень сильно благодарны. И это относится и к бизнесу, это относится и к клиентам, потому что я уважаю компанию за то, что она дает вам возможность да, вот как раз про Инжели сейчас будет ролик. За то, что она вам дает возможность быть или клиентом, или человеком, который сделает с этим партнером очень серьезный бизнес. Вот как раз то, о чем я говорила. Это очень известный ролик. Буквально, да, полторы минуты и... Осталось добавить сюда резерв э, АМПМ Финнити, и это будет так выглядеть каждый день без нанесения Энджелес. Вот настолько произойдет омоложение да, э, этого организма. Он маскирующий? Нет, он не маскирующий, он содержит определенные пептиды, которые работают, вот скажем, с этой проблемой. -таки, что работает? Я вам хочу сказать, что есть определенная группа, я вам сказала о факторах роста, их 248, да, есть определенная группа полипептидов, которая управляет всеми процессами в организме. И в том числе, допустим, это касается вот той воды, жидкости, да, которая скапливается у людей в результате венозного застоя, в результате очень серьезного защемления в шейном отделе, нарушается ликорное кровообращение, и мы с вами имеем то, что называется мешками, отеками и так далее. Это такая основная причина если исключить еще заболевания там, почек, сердца и так далее. Но в данном случае это эффект, который будет длиться там, несколько часов, он не будет у вас, э, собственно, вы нанесли, и сразу же это произошло. Это нужно делать регулярно, допустим, утром и вечером, чтобы заниматься непосредственно кожей. В данном случае весь эффект вот этих пептевов, он сводится к тому, что вот эта жидкость, она отсюда очень быстро удаляется. И одновременно происходит кожа, она натягивается да, так, как, как она должна держать глазную мышцу. Мышцу. Вот это у нас же все проблемы из-за того, что глазная мышца очень слабая, и вы за это очень падает зрение. Да, вы все сегодня читаете в интернете очень модные упражнения для глазной мышцы, да, и убирания, допустим, там, морщин на лице. Но вот в данном случае Энджелес выполняет функцию, да, эту, когда он занимается именно тугором вот этой вот мышцы глазной, которая держит. И хватает его эффекта на 6-8 часов. Вот. Поэтому э, я сказала, что если вам нужно да, уже начинать, во-первых, не, не, не приучайте свою кожу, чтобы она потеряла тонус и мешком постоянно висела. Да, это очень трудно потом такой, э, убирать эти такие заломы. Во-вторых, не допускайте отеков. Это абсолютно безвредно. Вы еще плюс ко всему будете за своим зрением очень хорошо ухаживать, чтобы не было давления. Но э, вот эти пептиды вот такого направленного действия, понимаете, очень быстро работают с э, жидкостью скоплением там где этого не нужно. Собственно говоря, все остальное это прием внутренних препаратов и уже вот той косметики, о которой я вам говорю, которая будет непосредственно работать с каждой мышцей, с каждой, допустим, с каждым слоем кожи, с коллагеном, листиновыми волокнами и так далее. Но очень такая серьезная технология, так просто этим пользоваться. Конечно. Вот я вам хочу сказать, что такой результат он любого здравомыслящего человека поставит в тупик. Правильно? Ну как это может быть? Ну, гормоны могут Нет, быть, гормонов да. здесь нет. Я вам еще раз хочу сказать, есть гормоны, есть пептиды, есть ну, факторы роста составовых клеток. Да. Что-то еще -то Нет, только защиту пептидов. А линия, Они есть, очень активные, вся да. Вся линия для вот, люминес в ней какие, что работает там, если она для всех типов кожи подходит. Получается, нет определенных там проблем, допустим, пигментация, или же, ну как бы, получается, любое средство подходит. Нет. Да. Здесь, здесь, например, основ, основное значение играет омолаживающая сыворотка. Вот эта сыворотка будет работать очень сильно. Сюда входит комплекс, так же как в финити сюда входят километры, киломеразы. Именно основой служит сыворотка. Она работает с... Что такое пигментация? Это тоже определенные очень серьезные нарушения. То есть то ли они возрастные, то ли они, скажем, там воздействие. Вот, чаще всего это заболевание поджелудочной железы и желчного пузыря. Поэтому э, задача сыворотки работать с кожей. Понимаете? И она это делает. А дальше вы используете ночной крем, утренний крем, да, ну, очищение, умывание и маска, которые, собственно говоря, я вам еще раз э, говорю, что 248 факторов роста, образования столовых клеток, а в коже это очень серьезные. Вот посчитайте, сколько только в коже, вы знаете, сколько на лице находится Мышц. Знаете, да, сколько человеку нужно задействовать мышц, чтобы улыбнуться? 350 и каждое имеет свое строение, свое белковое, свое коллагеновое, и не может быть какой-то одной молекулы, которая обеспечит все это. Понимаете, почему? Огромное количество здесь заложено вот тех факторов, которые будут влиять на деление и рост той клетки, которая пострадала. Вот у вас где-то выключился счетчик, не происходит большее образование своего собственного коллагена, и закладывается глубокая морщина. Морщина – это потерянная очень серьезная дыра вот в этом лофта на коллагеновом матрасе, и можно ее заполнить чем-то, а можно заставить работать ее, делиться и начать вырабатывать то, что положено. Невзирая на возраст, потому что вы еще вовнутрь будете принимать финити, и ваш возраст, ваш счетчик начнет работать в обратную сторону, прямо как в газовом хозяйстве. Сколько они не проверяют, счетчики мотают в обратную сторону, правильно? Вот наша с вами задача, представляете, вы сегодня обладатель такого продукта, который включает ваши счетчики в обратную сторону. И если завтра может быть должен был случиться этот инфаркт, сегодня вы уже сделали все, чтобы остановить это тромбообразование, там гипоксическое состояние, состояние сердца и так далее. Вы выпили резерв и слава богу успели. Можно не успеть. Вот я вас с этим и поздравляю. Поэтому, когда вы такие вещи в виде информации дарите другим людям, то я думаю, что ну, это просто замечательно. Можете быть прекрасными пользователями, это тоже замечательно. Продвинутый пользователь дает не меньшее количество рекомендаций, в общем-то, и тоже за это будет получать от компании благодарность.